пожаловать на канал Сам себе Мастер, его ведущий Артошин Александр. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджей, а также ремонту принтеров и инфу. Начнем, пожалуй. Перед просмотром подпишитесь на канал. В конце оставьте комментарий и если понравилось, поставьте лайк. После включения рекой СП-150 мигают оба индикатора. На мониторе видим ошибку SC542. Это ошибка термоблока. Соответственно, надо его снять и посмотреть в чем дело. Вынимаем картридж, переворачиваем принтер и откручиваем все винты, которые видим. Снимаем маленькую крышку, поднимаем корпус примерно на два сантиметра и теперь отключаем панель управления. Затем полностью снимаем корпус. Откручиваем три винта, чтобы освободить плату. Отодвигаем плату и отсоединяем провод питания печки. Откручиваем винт и снимаем шестеренку. Откручиваем еще три винта. Снимаем эксцентрик, который разводит прижимной и тефлоновые валы. Сдвигаем планку и извлекаем из нее провод. Разворачиваем принтер. Откручиваем винты и снимаем прижимные планки вентилятора. Сдвигаем вентилятор. Открываем хомуты и извлекаем из них смотки проводов. Отсоединяем провод термодатчиком. Откручиваем 4 винта, которые держат печку. Немного сдвигаем печку. И извлекаем провод датчика выхода бумаги. Теперь вынимаем печку. Для начала снимем термодатчик. Посмотрим в каком он состоянии. Откручиваем винт. Извлекаем провод из направляющих. снимаем термодатчик вот и причина ошибки налипший тонер надо его аккуратно снять растворителем вот так он выглядит после чистки Ставим датчик на место, фиксируем его винтом. Провод заводим по направляющим. Теперь надо поставить печку и проверить. Продеваем провод через отверстие. Вставляем печку, но не до конца. Продеваем провод датчика температуры. Подключаем датчик выхода бумаги. Переставляем печку до упора. Закручиваем 4 винта. Проводим провод по направляющим, ставим планку на место, провод подключаем к плате, крепим плату тремя винтами. Теперь закручиваем три винта. Ставим эксцентрик. он работает и оставляем в этом положении теперь ставим шестеренку стрелочки должны совпадать и крепим ее винтом С этой стороны все готово. Переходим на другую сторону. Здесь подключаем термодатчик. Заводим все провода в хомуты, затем защелкиваем их. Ставим вентилятор на место. Крепим прижимными планками, закручиваем в них винты. С этой стороны тоже все готово. Одеваем корпус, но не до конца. Подключаем панель управления. Вдеваем корпус до упора и закручиваем все винты. Поддержи проект, жми подписаться, поставь лайк и оставь комментарий. Осталось проверить. Подключаем принтер к сети. Вставляем картридж и бумагу. Включаем. Когда принтер вышел в готовность, нажимаем три раза кнопку включения. Распечатываются тестовые страницы. Как видим, принтер работает. Все получилось. Если понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, оставляем комментарий. До новых встреч!